И теперь я понимаю, что, блядь, это в действительности все не то в итоге получается. А, то есть тебе блядь, не сказали женщины, которые с тобой, да? Ну ты говоришь, все не то. Скорее всего, страх, страх, страх, то, что, наверное, наебут все, это, потому что... Uh -huh. uh, с бизнесами все время, когда занимался, все время, знаешь, то один пытается наебать, то третий, то десятый. Каждый везде ищет только свою выгоду. Uh, только это вот так вот, знаешь, таким образом. Из-за этого я полностью перестал был потом заниматься бизнесами. Все-все-все после того, когда uh, uh, начал вот, придавать это. Потом я начал закругляться полностью с этими бизнесами. И еще шел как бы дальше. Еще одну uh -huh. фирму открыл начал с ней заниматься, а потом вообще полностью на всю хуй забил, полностью закрыл все, блядь, дом продал. кредиты что смог закрыть, закрыл. Mm -hmm. Машины все, в общем, продал. Все-все-все полностью обнулился, знаешь, права был, отдал. Все-все-все полностью. Продал. И да, когда ты вот это вот все сделал, у тебя какое чувство внутри возникло? Что, блядь, пиздец? Было, было, было чувство пиздец, да. Да, было чувство пиздец. В эти моменты, когда я это делал, было охуенно классно полностью облегчение знаешь обнуление всего ну -ну. я проживал я проживал вот эти моменты которые вот под грибами и тогда люди проживают говорят когда стрип ходит и так далее в эти моменты я без всякой наркоты без ничего без грибов без ничего проживал все эти моменты да то есть именно вот это вот полное наслаждение и так далее но ну, условно вот. ни хрена себе все раздал все слил и при Потому, этом прифанул что... <связь> <связь> да, кайфанул от того, потому что, да, кайфанул от того, потому что я научился, что такое кайфовать без кайфа, я научился, что такое настоящая жизнь, что такое, блядь. А подожди, а... вот секундочку, настоящая жизнь, что, остаться без трусов, что ли? Подожди-ка, тут а, ну, подметы, подмены понятий а... ну, смысле? Вот ты все раздал, ты остался в нуле, ты порадовался машины, дома, и что? Это настоящая жизнь? Пиздец, в натуре, смотри, как Ты понимаешь, что из тебя лезет вообще? Что за хуйня из тебя лезет? Да. Ну и как все да такая настоящая полный. жизнь? А. Это полный пиздец. Ну вот. Так хорошо. Запиши кого надо. Давай, что это записать? Что записать? Подскажи. Остаться без трусов – это настоящая жизнь. Ты же сам так сказал. Все раздал все сли. Их еще знаешь прикрылся кайфом. Это же Подмена понятия, это же там игра с тобой. Да, <смех> <смех> вот именно, понимаешь, это <смех> пиздец. <смех> <смех> <смех>